Привет, друзья! Мы снова вместе. И сегодня на канале вторая часть техники «Шаманское дыхание». Очень хорошо зашла предыдущая версия. И сегодня я решил вам сделать очередной подарок. И мы подышим гораздо дольше. Мы подышим где-то минут 15-18. Посмотрю по трекам. Еще раз напомню, что у нас в практике будет две фазы. Первая фаза – активная фаза. Фаза активного дыхания, и дышится она через горловой центр. Внимание концентрируйте в самом центре горла. Делайте вдох со звуком «и», делайте выдох со звуком «и», дальше вдох «и», выдох «ха». И получается, что все 15-18 минут, еще раз повторю, посмотрю по трекам, нужно будет дышать с концентрацией внимания в области горла вот таким вот образом и, -и, -и, -ха. и, -и, -и, -и -ха. Еще раз напомню, что а, техника шаманского дыхания она позволяет подключаться к различным силам нашей планеты. И шаманы при помощи данной практики дыхания они могли путешествовать в мир духов, исцелять больных воскрешать делать различные даже наводить порчу то есть неважно что но при помощи такого дыхания мозг переходит в особый режим восприятия который позволяет подключаться например к силе там, животных к силе там, камней к силе каких-то энергетических потоков и смотря что вы хотите я предлагаю вам подключиться к великой мощной силе намерения, которая организует все в этом мире, и данная сила позволит вам либо что-то увидеть, либо что-то узнать, какие-то вещи, какие-то знания, какие-то интуитивные состояния. Поэтому отнеситесь к этой практике как к глубокому самоисследованию и посмотрите, что в результате вы получите. Эффект будет очень мощный, сразу скажу, те, кто в первый раз наткнулся на это видео, я рекомендую посмотреть все-таки мои предыдущие ролики, потому что они вас подготовят именно к этому шаманскому путешествию. Итак, первая фаза. Минут 15-18 мы будем дышать вот так. То есть я наложу на, на этот звук музыку, вам нужно будет просто сесть удобно, не нужно стоять, не нужно лежать, именно сесть комфортно. Так, чтобы вас никто не беспокоил И повторять, вот, синхронизировать дыхание с этим голосом И потом я в конце скажу стоп, дышим носом, релакс И подключаемся к силе намерения И вы просто перестаете дышать вот так активно Дышите носом еле-еле, как будто вы вдыхаете легкий аромат цветов и старайтесь там не стряхнуть пыльцу с цветка. То есть медленно вдох, медленно выдох. После выдоха и вдоха между ними делайте паузу. Сделайте паузу, не дышите какое-то время. Подзависните. У многих из вас будет ощущение, что тело исчезло. Вы не чувствуете сенсорно-физического тела. И в этот момент вы можете выбрать какое-то, например, место, либо задать какой-то вопрос, который вас очень сильно беспокоит. И, скорее всего, вы получите на этот вопрос или запрос какой-то такой важный, ощутимый или понятный ответ. И даже если в момент практики не почувствуете, во время медитации, то, скорее всего, ваше бессознательное в течение нескольких дней выдаст вам этот ответ. Очень внимательно потом наблюдайте за ощущениями. Хочу сказать предупреждение. Друзья, если у вас проблемы, проблемы с сердечком, если у вас проблемы с сосудами, если у вас а, есть а, какие-то подозрения на тромбоз, все, что связано с сердечно-сосудистой системой, вам делать такую практику нельзя, потому что она сильно сужает сосуды поначалу, техника высвобождает а, и саботирует а, Гормональную систему на выброс сначала гормона стресса, адреналин и кортизол, поэтому с начала практики многие почувствуете, что нужно будет что-то преодолеть, как-то будет не хотеться дышать и так далее. Как-то хочется прекратить это все гормоны стресса, это нормально. Так как мы управляем дыханием, мы управляем сво своим вот этим стрессом, состояние которого включилось во время практики. Также практика активизирует блоки в теле, блоки в психике. То есть если что-то вас по жизни блокирует, либо лень, либо страх, либо какое-то переживание неудачи, то это все начнет всплывать. Эта практика здорово очищает психику, сознание и также тело, потому что организм, когда испытывает эффект гипоксии, сужение сосудов, это будет в первой части, конечно же он активирует все свои потайные системы выживания, вот. но самое интересное будет во второй части медитация минут 10-15 это будет тоже посмотрю по трекам. И вот во время этой медитации вы почувствуете невероятный прилив сил, блаженство, спокойствие. в общем ваша бессознательное в этот момент вам даст именно то, что нужно. не могу сказать по шаблону, что именно вы получите, знаете как по списку сейчас модно вы получите именно тот эффект, который вам наиболее необходим и наиболее актуален на данный момент. У меня все. Устраивайтесь удобно, лучше сесть либо на диван, либо на кресло удобно, облокотиться. Концентрация внимания в области горла. И это вторая часть шаманского дыхания. Мы будем дышать дольше. Сделайте так, чтобы вас никто не беспокоил. После практики я еще раз покажусь в этом видео спрошу как дела и попрошу вас описать в комментариях что с вами было успешной практики начинаем шаманское дыхание Все есть энергия, а энергия управляется нашим вниманием. С помощью внимания мы можем концентрировать энергию на нужном событии. С помощью дыхания мы можем изменить состояние сознания и попасть в ранее неизведанные уголки Вселенной, где время течет иначе, где открываются тайны. Вашему вниманию. Предлагается запись интенсивного энерго-дыхания, позволяющая совершить череду удивительных путешествий, полет к дальним звездам, разговоры на незнакомых, но понятных диалектах и ритуальное таинство с древними шаманами. А может быть, вы будете гулять по безлюдному пляжу, ощущая прикосновение моря и узнаете тайну жизни. Во время практики фокусируйте внимание на приятных состояниях и нужных вам событиях жизни. В любом случае, все, что вы будете чувствовать – это ваш личный уникальный опыт, позвольте ему случиться с вами. Перед тем, как отправиться в дальнее плавание сквозь время и пространство, убедитесь – у вас достаточно хороший звук настроены на комфортную громкость, доверие к мастеру и конечно же намерение совершить удивительное путешествие. Устройтесь удобно, расслабьтесь, начните дышать в ритме записи. Позвольте телу видеть и чувствовать. отпустите эмоции и ощущения, просто дышите дышите. Пишите, пишите, пишите, ха, пишите, ха, жить, им, им, им, им, им, им, им, Дышим, идем дышим дышим Будет окно. Стоп, дышим носом, медленно, релакс, ложимся, принимаем позицию лежа, начинаем дышать носом медленно и глубоко, расслабься, медленно и глубоко, осознавать каждый вдох и каждый выдох. Relax. Сейчас мы медленно приходим в себя. Подвигаем пальцами рук, пальцами ног. Можно плавно потянуться. Плавно подтягиваемся, Включаемся, приходим в себя. И возвращаемся в нормальное состояние. Практика закончена. Ну что, друзья, как ваше состояние? Опишите, пожалуйста, в комментариях, что было в активной фазе, когда вы дышали. Смогли ли вы сконцентрировать внимание в области горла? Какие сложности были в практике? И самое главное, что вы почувствовали в фазе медитации, после того, как вы закончили шаманское активное дыхание и перешли уже на дыхание носом? Опишите, пожалуйста, в комментариях, мне это важно, потому что я думаю, делать ли третью часть этой практики для вас. Также я приглашаю на свои выездные программы, которые я провожу регулярно в Подмосковье, в Индии и уже на Пангане. Все будет на нашем официальном сайте, ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Увидимся, пока.